Чтобы записаться на симпозиум Implantology 2017, нажмите на ссылку под этим видео. Мегастом приглашает вас на 13-й Международный имплантологический симпозиум Implantology 2017 17-18 ноября в деловом центре Москва-Сити. Мы зарегистрируем в Минздраве в системе образования, и доктора получат баллы по системе НМО. Каждый доктор получает баллы в системе непрерывного медицинского образования – 12 баллов, что в дальнейшем будет необходимо любому врачу, стоматологу в том числе, чтобы он мог продолжать свою профессиональную деятельность и получать, подтверждать сертификат специалиста. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.